Здравствуйте дорогие мои, сегодня заскочил на архипелаг, пока покатавшись чуток нарвался на стаю чешуйчатых ублюдков ха-ха-ха Палил -ха -ха. в три палки, крюки вешал огромный один Получите, распишитесь лайком и подпиской В общем ловите маршрут, плавал я вот ту ту ту ру, -ру ту ха-ха-ха